Ну что, наступило время весенних дизайнов. И в этом дизайне на ногтях я буду сочетать разные техники. И начну я с маникюра. Отодвину кутикулу пушером, делаю это осторожно, приподнимая край, как бы создавая небольшой карман, чтобы в дальнейшем я могла легко зайти фрезой и поднять ее. Далее беру фрезу пламя 2,3 мм в диаметре и начинаю делать комбинированный маникюр. Фрезой я буду приподнимать кутикулу сначала в одну сторону, на режиме форвард в левую и на режиме реверс в правую сторону. Начинаю осторожно. Фреза рабочей областью у меня находится параллельно ногтевой пластине. Обратите внимание на комфорт клиента. Процедура должна быть безболезненной. Если у вашего клиента болевые ощущения, скорее всего фреза лежит неверно по отношению к ногтевой пластине, а возможно вы не под тем углом заводите ее под кутикулу. Я максимально ускорила этот отрезок видео, чтобы вам было не скучно и побыстрее перейти к самому интересному. Я всегда с нетерпением ожидаю момента, когда могу начать делать дизайн. Именно ради этого я делала все свои действия. Кутикулу я срезаю ножницами. Кстати, это ручки моей выпускницы на базовом курсе. Теперь она уже самостоятельна и работает в крупном салоне. Интересно, кому вы доверяете свои ручки для маникюра? Ходите в салон, к мастеру, к проверенному мастеру и как давно? Я знаю, для мастеров это особенный вопрос. После того, как я срезала кутикулу, я обезжириваю ногтевую пластину, убираю остатки пыли, если они остались, и ноготочки покрываю бескислотным праймером, и в дальнейшем на кончик я нанесу рабер базу Я заметила, с этой базой у меня все стоит железобетонно, поэтому стараюсь ею всегда покрывать, особенно короткие ногти. Пусть не на целую ногтевую пластину, но на свободный край или на треть ногтевой пластины обязательно. Дальше у нас по плану молочная база. Я собиралась сделать аэрографию. И чтобы цвет краски лег более ярко, я хотела покрыть белым цветом, но не таким плотным, как основной гель-лак. Поэтому выбрала молочный белый. Им же и выстраиваю архитектуру. На самом деле я работаю по ногтю и промежуточно просушиваю в лампе. Вы, наверное, заметили, что периодически у меня иногда мелькает кисточка. Да-да, именно этой кисточкой я могу подтереть каких-то участках, если я дотронулась гель-лаком я не использую апельсиновую палочку, мне ею неудобно корректировать. После молочной базы я покрыла ноготочки матовым финишем. Перед аэрографией вы можете готовить ногтевую пластину на ваш вкус. Я люблю матовый финиш, а кто-то это делает бафом. Нам самое главное заматировать ногтевую пластину, чтобы краска легла легко исцепление краски для аэрографии было максимальным с поверхностью планирую наносить краску для аэрографии полностью на весь ноготь то матирую абсолютно весь периметр покрытия тут совершенно не нужно никакое выравнивание поэтому наношу тонким слоем отлично подходит любой финиш матовый который самовыравнивается и не оставляет следов от кисти. Не всегда, но в этом случае, я защищаю кожу вокруг ногтевой пластины специальным лаком-пленкой. И решила в этот раз тоже не пренебрегать ею. Согласитесь, очень удобно снимать остатки краски и потом очищать кожу. Я решила сочетать желтый, розовый и голубой цвет. И начинаю с самого светлого оттенка капаю буквально одну каплю и именно одной капли мне достаточно на две руки В видео я показываю одну руку чтобы не утомить вас наношу хаотично в те места которые как мне кажется должны быть высветлены далее наношу розовый цвет но пятнами которые будут немного заходить и на желтый и таким образом цветовом спектре нашего глаза смешиваться, и получается такой некоторый коралловый оттенок. Мне нужно оставить место также для голубой краски: цвет придаст свежесть и действительно создаст весеннее настроение на наших ноготках. Когда голубая краска попадает на розовый цвет, создается несколько фиолетовый оттенок, а на желтый зеленоватый. И получается таким образом ноготок многоцветный. И вот что у меня получилось. Теперь можно снять пленочку, которая защищала нашу кожу. На этом дизайн у нас не заканчивается. Я собралась еще втереть жемчужную втирку в этот многоцветный ноготь. Посмотрим, что у меня получится. И врать, конечно же, финиш без липкого слоя поэтому я перекрываю наш дизайн финишем без липкого слоя и полимеризую сразу же втираю и так каждый ноготь а чтобы втирка легла плотно на всю площадь я при помощи силиконовой кисточки для лепки втираю в самые потаенные уголочки и я заметила такую вещь. Если финиш остынет после лампы, то втирка ложится не так равномерно и не такой жемчужный блеск получается. Поэтому сразу, как только я вынимаю ноготок из лампы, начинаю втирать. Интересно, а вы бы сделали себе такой дизайн или, может быть, своим клиентам? И во сколько бы вы оценили такой дизайн для клиента? Напишите в комментариях, ваше мнение мне интересно. Я расскажу, как на самом деле я считаю. И чтобы втирка у нас стояла долго, сколько будет носиться покрытие, есть определенные нюансы при перекрытии втирки как дизайна. Я расскажу об этом чуть позже в этом видео. Вот такие у нас получились. Вы знаете, что есть жемчуг – Такого перелива, и он стоит намного выше. А вы знали, что только морской жемчуг бывает цветным? Я смахиваю мягкой кисточкой остатки пыли. Жесткая щеточка может оставить царапины на ногте, поэтому будьте осторожны ведь мы не зря столько старались, правильно? Далее беру баф и бафом с торца убираю. Пигмент. Сильно не прижимаю, чтобы случайно не задеть втирку на ногти Все делаю осторожно, аккуратно, как бы снизу торца. Вот таким образом. Заметьте, я еще не убирала краску с кожи. Уберу ее после того, как полностью перекрою ногти. Потом аккуратно наношу бескислотный праймер только лишь на свободный край и закрепляю на торце. Далее каучуковую базу исключительно на кончик ногтевой пластины и перекрываю все финишем. Сейчас я могу даже подвыровнять ногти, если мне покажется, что архитектура недостаточная. Заметьте, сколько слоев я делала, при этом ногти не выглядят как плюшки и совершенно не утолщены. А все потому, что соблюдена верная архитектура при построении базой. Если вы хотите освоить профессию или вы уже мастер с опытом, но чувствуете, что вам недостаточно квалификации, пожалуйста, приглашаю вас к... Пройти учение с нуля или повысить квалификацию по разным обучающим программам, в том числе отдельно выравнивание и дизайн. Ну что, вот такие ноготочки у нас получились. Понравилось ли вам видео, не было ли оно слишком длинным, насколько оно было информативно и полезно для вас? Пишите в комментариях, мне это очень важно. А если вы еще умудрились на меня не подписаться, немедленно подпишитесь. У меня срочные скорые новости.